Сильных не любят, они неудобны, ими нельзя управлять. Они слышат себя, знают, чего достойны, и не готовы от этого отказываться. Внутри у них якоря, которыми они прочно держатся за желание жить без грязи и быть счастливыми вопреки всему. Внутри у них крепкие корни, которые нельзя вырвать или разрушить как нельзя разрушить их железные принципы, чувство собственного достоинства, мораль и веру в самих себя. Сильные способны выдержать любую правду, удары судьбы, пытку предательства и мышц шторма и собственных эмоций в одиночку. Они не боятся боли, ибо пережив войну в собственном сердце и пройдя через личный ад, научились превращать раны в мудрость и наслаждаться жизнью, сохранив в сердце красоту и нежность. Сильные не маячат на чужих дорогах, не торгуют счастьем, не вымаливают любовь, но если Бог пошлет им это чувство, примут его как великий дар и никогда не предадут того, кого он любит, живут честно, поступают по совести. Проверяют свои истории, не учат других жить, а предпочитают углублять и развивать семья. Несут свой крест, не перекладывая его на чужие плечи. отвечает за сказанное и сделанное имя. И в падениях винят только семья, извлекая из ошибок уроки. Сильным свойственным делать правильные выводы вместо пустых сожалений. Разброчиваю во всем. Их нельзя прогнать. Навязать чужеродное против их желаний и воли. Никогда и ни при каких условиях. А еще не умеют уходить. Сильные умеют уходить однажды и навсегда.